Всем привет, я Ксю. Сегодня мы с Сабриной наконец-то решили устроить 7 секунд челлендж. То есть один участник задает другому какое-то задание, а он должен его выполнить за 7 секунд. Сабрина, ты готова? Нет. А проигравший в конце оденет на себя тазик и будет прогуливаться по улице и будет говорить, О, черепаха!» на одной руке за 7 секунд на счет 3 1 2 3 5 4 1 Да. У тебя еще оставалось 1 секунда. У тебя еще оставалась 1 секунда, могла бы покрытие вещи. Сделай две любых фигуры. Вообще-то какая-то займалась. Нет. Ну, просто сделай две любых фигуры, которые даже не существуют. Две. Не семь. Две. И придумай им название. За семь секунд? Ас, два, парна, парна, торна, парна, торна. Четыре секунды, так Ты должна сказать пять имен на букву А. За 7 секунд. Так, на счет три. Один, два, три. Анжелика, Анфиса. <с1> <с2> <с2> Правила, да, да. Ты должна заплести себе хвост за 7 секунд. Могу ли я ее не? Раз, два, три. Шесть, пять, четыре, три, два. <с2> Одна секунда. <с2> Сабрин, ты должна изобразить попугая за семь секунд. Стоп. Один, два, три. Давай. Ты должна сказать за семь секунд. Кушка кукушонку купила капюшон, надел кукушонок на капюшон, как в капюшоне он был смешан. Кукушка кукушонку купила капюшон, надел кукушонок на капюшон, в капюшоне он смешан. Сделай семь приседаний за семь секунд. Три, два, один, два. Три, два, три, два, три, два. Три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, подумать, что-то устраивает с но как-то специально Так. Надень на себя три майки за 7 секунд. Раз, Я же сказала, не ты должна рассказать стих. За 7 секунд наша Таня громко плачет. Yes. 1, 2, 3. Наша Таня громко плачет, догоняла в речку мяч. Тише, Танечка, не плачь, мы достанем в мяч. Все. У тебя еще оставалось 5 yeah. да. ну, Ты, ты должна сказать все 12 месяцев 7 секунд. Раз, два. Три. Я говорю февраль, март, апрель, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, и седьмско, и ноябрь, и декабрь. <мышла> <мышла> а, а ты мама просто сказать? все 12 месяцев. <мышла>. В смысле? Я тебе не говорила говорить июль, июль, август, сентябрь, октябрь. Я тебе сказала скажи все двенадцать месяцев просто. Понятно? <с2> <мышла> Или до тебя не дошло? Всем двенадцать <12. свес> месяцев. это сказал двенадцать месяцев. Ты должна выпить стакан воды за 7 секунд. Так, стоп. На счет 3. 1, 2, 3. 4. Одна секунда осталась. Написать. <свес> <свес> За 7 секунд я самая привлекательная! Я самая привлекательная! Раз, два, три! Прямо пошла! Все. Привлекательная! <с> я целая! Наверное, просто уже как-то много у нас получилось. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео смешное. И не забудьте подписаться на мой канал. Пока-пока. А кто из нас черепашка?